На пульте управления выбираем пункт меню. Затем канал, антенна. Выбираем кабель. Выбираем пункт автонастройка. Цифровые кабельно, цифровое и кабельное телевидение. Далее. Выбираем тип поиска полный. Нажимаем поиск. В По завершении поиска найдутся цифровые и аналоговые каналы. На этом настройка закончена. Нажимаем возврат. В списке каналов появились цифровые каналы.